14 июня в Холдинг состояло заседание по рассмотрению проекта о создании в Республике Татарстан уникального комплекса по глубокой переработке зерна общей производностью до 320 тысяч тонн в год с получением биоразлагаемых пластиков и суперсорбентов. Этот проект основан биотехнологическим направлением фонда AVG Capital Partners. Участие в рассмотрении проекта принял проректор по научной деятельности Казанского федерального университета, который выразил инициативу принять участие в КФУ в создании комплекса. С удовольствием вот, да, мои коллеги тоже они пришли. Не сами, не да? не То не есть мы хотели не не бы в этом, в, этом в этом проекте, если мы будем участвовать, абсолютно естественно То есть и кадры и готовить, и перепоготовки, и науку вести. Вот. Проект фонда AVG Capital Partners может быть реализован в рамках комплексной программы Российской Федерации, развития биотехнологий и генной инженерии на период 2020 года. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.